спрятался? спрятался? шаман? О, боже, боже, ой какой ласковый нравится когда гладит да? не всегда деремся ой, ой, ой. вот такая лапка боже боже боже, боже боже боже боже боже ну покажи морду ну такой морду mm -hmm. боже боже боже боже боже Вот так. Что, успокоился наконец? Игры кончились? Пур -пур -пур -пур -пур -пур -пур -пур. Ой, ласковый какой ласковый котик. Ну, вот всегда бы так. Вот так. Вот ты, господи, бодаемся. Ну ка, нравится гладиться, нравится гладится. нравится котику гладиться. Ой, упал.